кто кусает мои ноги. Кто это за гниды, бля? О боже, как их много! Всем привет, меня зовут Ольга, и я живу в Бразилии. И сегодня мы в самом южном штате этой страны рио грандже сул Все штаты Бразилии не похожи друг на друга. рио грандже сул не похож на остальные еще больше. Во-первых, потому что здесь огромное количество блондинов. Они когда-то даже успели отвоевать независимость на несколько дней, но потом все равно пришлось вернуться в Бразилию. И здесь совершенно другие пляжи, в отличие от северной Бразилии. Мне кажется, что я привыкну ко всему в Бразилии, но не привыкну к одному, потому что зимой птицы летят на юг, летят на север. Ну все, настало мое время идти на пляж. Здесь на юге Бразилии пляжи нереально длинные. И самое главное, и мною долгожданное с чистым, ничем не замутненным горизонтом. Песок нереально твердый для бразильцев. В этом одни плюсы. Во-первых, потому что они бесконечно играют в футбол на пляже. во-вторых, потому что под вечерок можно попробовать Кайперини и начать кататься на машине, по пляжу или на велосипеде, потому что почему нет. Я не хочу расстраивать маму, но вода ледяная, и я в нее не полезу. Я никогда в своей жизни еще не была так близко к Антарктике. И вот прямо сейчас довольно жарко, но ветер прямо из холодильника. Когда стоишь напротив огроменного необъятного океана, это очень приятное чувство. А. Какие-то какие -то плотные клещи. А я-то думаю, почему никто на вот этой это такой береговой линии никто у воды не валяется да? Что это за уроды какие-то? И они прям щеконят мои ноги, знаете, как на этих процедурах, где женщины ноги опускают к рыбам в аквариум. Здесь это бесплатно. Я вижу их, о боже, как их много! Такие маленькие, И кто это за гниды, блин? А это их детки. Ядрё не трогайте мои ноги! Везде они, кажется, у меня просто докалено на всем теле! Ой, я чувствую, как они по мне панзают! Ядрить! Ёбка-расота! -да! Валите с моей ноги! Уходите с моей ноги! Посмотрите, оно рисует цифру восемь! Оно пытается нам что-то сказать! Я ухожу. Не забудьте заглянуть в описание к этому видео и про мой инстаграм. Отдыхайте на наших курортах. Всем хорошей недели. Всем мои объятия.